Та -ра -та -ра -та -ра -та, блин. О, блин, мне хуело. Приветствую всех любителей видео Прикиньте, Прикиньте, по попиться хотел. Сегодня будем играть не для эфира. Надеюсь, вы там принесли себе чай, кофе, покушать, потому что вот это ламповое видео, ламповая игра себе в целом. У нас как бы посиделки, спокойно сидим, приятненько и пиздим. День 15, долгий вечер. Вы приходите домой после затянувшегося в рабочей смены и находите на столе записку. Вы узнаете набр... а, небрежный почерк Сэ. Крис. Выселили за неуплату аренд Но в принципе это логично, мы же не дали ей паспорт Вы знаете, что это значит Сэм нужно забрать вещи Крис с улицы Не жди меня, сказала она судя по всему Подчеркнуто дважды Разве это ваша вина? Вы угрюмо включаете второсортный фильм ужасов Который планировали посмотреть вместе с Сэм Раньше такие фильмы вас жутко пугали А сейчас вы смотрите их, чтобы посмеяться Без Сэм не так весело но пару моментов заставляет вас прыснуть от смеха. Во время самого интересного момента, когда Кэнди собирается одна проверить подвал, просмотр пребывает ваш 14-летний сын. Он хочет пойти в гости к другу. По его виду сложно понять, то ли он просит у вас разрешения, то ли ставит перед фактом. У нас есть два варианта ответа. Разрешить ему пойти или запретить. Но ему 14 лет, друг, я думаю, живет недалеко на одном районе. Но в таком возрасте чаще всего все, ну, как бы на одном районе. Очень редко, когда там, как бы, районы разные, да. Если так подрассудить логически. Поэтому вы разрешаете ему пойти, но представляете, что он вернется к 11. А сколько сейчас время? Вот это вот как бы факт тоже интересный. Ну, разрешим. Почему нет? Он удивляется вылетает из дома, как пробка. Пока вы ждете возвращения за просмотром фильма, вас понемногу затягивает сон. Вас будет звук помеха с телевизора на часах за полночь. Но ни Чарли, ни Сэм дома нет. А завтра Чарли в школу. Он забыл про обещание, поэтому вы едете забираете сына домой. Вы устали и в плохом настроении, но доверяете Чарли. Он скоро вернется. Блин. Я поеду за ним, время за полночь, если он пойдет, сука, домой, ему 14 лет, хрен знает, что с ним случится. Пойдем заберем его, надеюсь, он там. Когда вы приезжаете в дом друга Чарли, ваш сын говорит, что забыл проверить время. Вы не вчера родились, но Чарли извиняется, так что вы его прощаете. Лучше мы его заберем, но вот честно, даже если он придет, когда мы ложимся спать, нахрен, мы ему доверяем, я ему доверяю. Но, но, от греха подальше. Когда он смотрит на вас своим хитрым взглядом, вы понимаете, что не сможете его наказать. Да даже если бы я его и смог наказать за то, что он не послушал меня. Ну, все равно нет. День сорок... 40... Блядь... А, сорок восьмой. Я думаю, что будет за полтинничек. Скромное Рождество. Вы не сможете скрыть улыбки, оглядывая комнату. За окном лежит снег. Дети пытаются взорвать хлопушку, а ваша пожилая мама с трудом борется со сном. Рождество всегда было вашим любимым праздником. Вы сидите во главе стола на месте. Пап, судя по всему, к сожалению, он умер. Печально. Весь день в доме царит напряжение. Вы впервые видите Крис после того, как отказались одолжить свой паспорт. Но, Сэм, непривычно быть в такой атмосфере. Они сквозь всегда были не разлей вода. Как правило, Рождество – это прекрасная пора. Слышен лишь стук вилок о тарелке, пока Крис смотрит на вас, не отводя взгляд. А, не, ну да, не отводя взгляд. Глаз. Тебе все нравится, бабушка? Вы произносите тос, вы молчите. Давайте лучше спросим, на самом деле. Ваша мама безуча безучастно смотрит на вас, как будто не понимая, что происходит. Она с трудом собирается с мыслями. Да, спасибо, Алекс, все чудесно, бормочет она. «В последнее время такое происходит все чаще. Либо это старость, либо сама ситуация с Крис, которая происходит, на нее тоже как бы влияет. Слышен лишь опять стук -вил. Крис смотрит на вас, не отводя взгляд. Произнесем тост. Вы, встреча... Вы встаете, поднимаете бокал. Всех с Рождеством, очень здорово, что мы все собрались вместе. Раздается звон бокалов, и все тихо поздравляют друг друга. Крис не шевелится. Да, мы все здесь благодаря тебе, Сэм вздыхает Опять. Крис, прекрати, сегодня Рождество. Может, уже забудешь об этом? Я не с тобой разговариваю. Послушай, Сэм, давай попробуем хорошо провести время. На самом деле, ну правда. А, это Крис сказал. То есть, она не шевелится и говорит, что это мы все благодаря здесь, бла-бла-бла. Не, тогда послушай, Сэм. Вот. Крис опускает глаза на тарелку и начинает хмуро есть кусок запеченной курицы. Ваша дочь Сьюзи ловит момент и подходит вам, чтобы пообщаться наедине. Ты же меня любишь, да? Вы смехаетесь, мы ведь уже это слышали раньше. Ну типа сейчас есть что-то, что-то от меня надо, блядь. Ну на сто процентов. Сейчас что-то будет, да? Шуйти вы. Сейчас что-то будет. Все закатывает глаза. Ну ты же помощь. мы с друзьями планируем поехать в путешествие в этом году. Начинает она с невинным видом. Так вот, ты можешь мне немного помочь деньгами, пожалуйста. Крис громко фыркает. Особо особо на это не рассчитывай, Сьюзи. Алекс особой щедростью не отличается. Крис, сделай нам Всем одолжение и заткнись. Но мы улыбнемся дочери, игнорируя Крис. Мы не будем разводить балаган. Нечего в праздник устраивать балаган, скажу я вам. Неважно какой праздник. Чей это день рождения? Новый год там, 8 марта, 23 февраля. Если вы собрались за одним столом, нехуй устраивать балаган. Вот скажу именно вот так вот матом. Потому что в празднике все должны радоваться, веселиться. У всех должна быть хорошая, приятная атмосфера, чтобы за этот праздник у вас осталось хорошее впечатление и память. А если вот так вот, как вот эти вот балаганы устраивать, нахер тогда ты вообще приходил? Ну, типа в целом. Но мы продолжим. Мы увидим столько стран, столько культур, сказала Сьюзи, а глаза ее блестят. Вы вздыхаете и тихо отвечаете. Ты знаешь, с деньгами сейчас туго. Но с нами ведь теперь живет бабушка. У нас просто нет таких денег, Сьюзи. Ну, пожалуйста. Вот Гэррит, родители помогают. Ой. То, что с нами живет бабушка, это небольшая проблема на самом деле. Да, там лекарств, Ну, вообще, по сути, это небольшая проблема. Она сидит дома. Если она совсем уже старенькая, да, она не может дела делать по дому и так далее. Но думаю, что на тех годов, что она не может сидеть без дела, ей нужно обязательно чем-то заняться, больше чем уверен, что скорее всего так и произойдет, нет у нее еще вот этой лени, как в нашем поколении вот и в поколении в нынешнем, когда они будут бабушками и так далее, редко, да, когда в целом они будут безучастны они будут стараться помочь чем угодно конечно, со временем, да, там с памятью проблемы совсем в принципе, проблемы очень тяжело нужны таблетки, еда не рассматриваю, потому что это не проблема в целом и максимум, может быть, проблема — это одежда. Но я думаю, здесь тоже сильные проблемы не вижу. Так что думаю, что мы сможем что-нибудь сделать. В целом. Вот так вот я рассуждаю. Я думаю, он рассуждает свой бюджет тоже в целом правильно. Если в чем-то сэкономить, можно будет помочь. Так что для ребенка не жалко. Сьюзи улыбается душой, Правда? Это так здорово! Спасибо! Спасибо тебе! Она крепко вас обнимает. А затем они с братом взрывают хлопушку. Их бабушка смотрит на них с улыбкой на лице. Вам чего, чего, вам стараетесь. Вы, вам, блять, вы стараетесь отогнать мысли о том, когда быть деньги для путешествий. С Рождеством, родная, вот и все, что вы можете сказать. Деньги мы придумаем, когда быть. Правда, придумаем. Не проблема. Так, у нас сейчас первая проблема. Деньги. У нас проблема с деньгами. Неожиданная помощь. День 63. Что такое деньги слева наверху? Текущее состояние, блядь. А, типа мы не знаем, что такое деньги. Все, понял. То есть денег у нас нихера нет, поэтому что такое деньги? Вы просмотрите накопившуюся почту от вида новых счетов. Внутри у вас все сжимается. Вдруг яркий значок на одном из писем привлекает ваше внимание. Он вам знаком. Это бирюзовый логотип прогресса. Вы вскрываете письмо. Уважаемая семья Уинстон, спасибо, что вы выслали паспорта для проверки. Мы подтвердили их достоверность и сообщаем, что вы подходите для участия в программе по перераспределению капитала. Кстати, не забудем вот этот знак. Обязательно, думаю, пригодится. Advance. Да, это, судя по всему, их знак. Иллюминаты, я их по-другому не могу назвать. Мы рады приложить к письму чек. Надеемся, что он послужит для вас не только знаком нашей благодарности, но и подтверждением того, как мы привержены созданию общества, свободного от неравенства. Вся это, все это похоже на сон, но пульсирующая боль от случайного пореза письмом возвращает вас в реальность. Чек. Чек на крупную сумму. Крис было об этом все известно. Прогресс и правда прераспределяет деньги. Вообще хуё самом деле. Отнимать у других, давать другим. Нет, это неправильно. Мы продолжим борьбу за улучшение страны и жизни народа. Вперед, вместе. Джулия сэмс и Питер Клемент. Ваши денежные проблемы теперь кажутся чуть-чуть менее серьезным, но это радует. День. Ух ты, блядь, мы сегодня играть-то будем вообще, кстати? Нет, для сюжета это, конечно, прикольно, но можно было бы как-то между эфирами по чуть-чуть, типа. Текущее состояние: ночами спится спокойнее. Отлично! Отлично! Длинные выходные. Почему молния на этом чемодане никогда не застегивается до конца? Сегодня у вас, Сэм, годовщина свадьбы. Каждый год вы уезжаете на выходные. Обычно отдохнуть где-нибудь на природе. В деньгах вы не купаетесь, но вы давно ждали этой поездки и, наконец, вы побудете вдвоем, вдали от повседневной суеты. Никаких детей работы, только вдвоем. Тишина и покой. Молния, наконец, застегивает, и вы тащите набитый чемодан вниз по лестнице. В коридоре вы замечаете, что на телефоне горит кнопка автоответчика. Добрый вечер, Алекс, это мистер Бузман. Я звоню сообщить, что вам необходимо выйти на работу на этих выходных. И внутри, сука, все обрывается. Блять! У нас появляется информация, что напряженность между нашей страной и некоторыми иностранными державами вот-вот достигнет критического уровня. Мы должны первыми обнародовать любые новости по этой теме. Так что команда вечерних новостей должна быть на чеку круглые сутки. Будем ждать вас завтра в 8 утра. Приятного вечера, Алекс. Удивление, сменяется разряжение, а потом гневом. Это примерно так. Блять, блять, блять. Что же сказать, Сэм? Сэм спускается по лестнице, излучая счастье, целует вас, берет ключи от машины со стола и начинает загружать чемоданы в багажник. Во-первых, сука, если мы не выйдем на работу, то текущее состояние с деньгами ухудшится. Но если выйдем в текущее состояние отношений, которые и так уже пошатнулись и более-менее начали налаживаться, ведь даже Сэм нас поцеловала. Могут оборваться. Деньги, чтобы жить. Семья, блядь, тоже, чтобы жить. Как поступить? Давайте сделаем вид, что мы не слышали, нахуй. Смотрите. Я ничего не трогал, я собирал вещи в поездку. Ничего не знаю, ничего не слышал. Просто собрались утречком, очень рано собрались и уехали. Сообщение удалено. Что это было? Роздаются голосы. Да так, ерунда, отвечаете вы, надевая пальто. Вы чувствуете прилив адреналина. Приобняв Сэм, вы хлопаете входную дверью. Значит, бабушка еще в хорошем сцене раз может приглядеть за детьми. Уже хорошо, кстати. Это уже радует. Нужно постараться хорошенько отдохнуть, ведь в понедельник вам не поздоровится. А нечего. А вот нечего. было. Я в выходные не выйду. Не-не-не. Неприятное возвращение. Ночами спит спокойно, нормально. Когда вы приходите на работу в понедельник вы коллеги кидают на вас осуждающие взгляды. А на столе вас ждет записка, и на ней безупречным красными буквами выписано: "Я разочарован, Уинстон". Стоило ли Конечно, семья дороже работы. Еще раз сообщаю вам, запомните, блядь, семья должна быть дороже работы. Это мое личное мнение. Работа тоже важна, если особенно нет семьи, то вообще прекрасно. Работайте хоть сутками, блять. Но если есть семья, когда вы будете жить? Вот вы будете работать сутками, блять, а когда вы будете жить? И даже попить захотелось. Так что, пожалуйста, правда, выбирайте иногда семью, это того стоит. Я понимаю, повышение, все такое, всем хочется куда-то вверх, вверх, вверх. Но какой смысл от повышения, если рядом никого не будет? Ну, как бы, это мое мнение. А... Родительское разрешение. Ваш сын, Чарли, хватает вас за руку. Пока вы читаете. Стремитесь ли вы к успеху? Являетесь ли вы активным членом команды? Вам нравится получать бонус от сотрудничества? Присоединяйтесь к активистам прогресса. Уже сегодня. Вперед. Вместе. Это об этом молодежном клубе. Чарли вам рассказывал. А, Чарли отбирает у вас листовку и впихивает в руки, руки разрешение. Я буду ходить туда пешком после школы, а сестра Бена будет отвозить меня домой. Так что тебе даже не нужно будет ничего делать. А, это он именно меня спрашивает разрешение присоединиться к активистам прогресса. Блять, ну, если он так просит, да почему бы и нет? Его будут возить, ему ничего делать даже не придется. Так что почему нет? А ваш сын радостно назвал но он, вам приятно видеть, как он сильно хочет участвовать в жизни города. Да почему нет? На самом деле, в этом нет ничего плохого. Пусть старается, занимает, у него хоть какие-то свои желания есть. Это очень хорошо у нас. Блять, мы уже, считай, практически полчаса. пизди, мы играть сегодня будем вообще. 101-й, бесплатный билет. Так, на чем спит спокойно, это отлично. Смотри, что мне дали ребята с работы. У них не получается пойти. Говорит Сэм размахивает двумя билетами. А на них крупными буквами написано Алан Джеймс прав перед вами. Даже не знаю. Как думаешь, нам стоит сходить? Блядь, ну они же бесплаты, что билетом-то пропадать, Конечно, пойдем. Пошли, почему нет? Что интересное, ну не очень весело. Алан Джеймс хороший оратор. Его усыпление почему-то не дает вам покоя. Когда вы уже лежите в кровати, а Сам спит, вы внезапно понимаете, в чем дело. Это все зрители. Они не смеялись, а плакали. Ну, ревели. Ну, именно плакали, ревели такое слово, конечно. Мне не нравится этот Ну, тут, конечно, есть своего рода ошибки. В переводе можно было немножко по-другому вывернуть, но мне, в принципе, пока... Ладно, устраивает. Блять, мы сегодня играть будем? Мы сегодня играть будем? Скажи мне. Вот ты скажи, я скажу. День 110. Выгодное партнерство. Вы возвращаетесь домой после особо длинного рабочего дня и на несколько стопок писем, Последнее время Сэм так раскладывает всю почту. Большая часть писем всяким мусор. Но письмо с ярким логотипом "Прогресс", на котором яркими красными буквами написано, срочно ответьте немедленно. Сразу же привлекает ваше внимание. Лучше не тянуть, блядь. Уважаемая семья Уинстон, сообщаем вам, что правящая партия прогресс предприняла очередной шаг на пути к обеспечению равенства. Мы нациализировали все крупные частные компании и перераспределили их ресурсы среди граждан нашей великой страны. Программа партнерств гарантирует, что благосозданные людьми принадлежат только им. Вы не помните, чтобы об этом говорился в манифесте. Кстати, да, об этом не говорилось. Каждая семья станет партнером одной из трех организаций, выбранных прогрессом. За высокое качество производства и устойчивое финансовое положение. Учтите, прибыль зависит от общественного мнения и не гарантированно. Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов. Бля. Так, первый иллюминаты. Глаз смотрящего. Кстати, вот и они самые. Косметика, одежда, мода. Мы видим красоту во всех наших клиентах. Бешеный Нил. Бешеный Нил никогда не просит бешеных денег. Акционерская компания Усада. Ваше удовольствие, наша работа. Спорт, путешествие, релакс. Отдых нужен всякому. Мне нравится. Акционерская команда, компания «Услада». Это, судя по всему, третий. Да, вот это вот «Бешеный Нил», это «Иллюминаты» наши. «Презерс Корп». Да, это получается оно и есть, да? Да, выбираем ее. Спасибо за ваш выбор. Пожалуйста, верните нам этот документ по почте, используя приложенный конфет. Отчеты промежуточных результатов вашего партнерства мы будем получать раз, от, раз в 3-6 месяцев. Кажется, что даже прогресс не в силах победить государственную бюрократию. Партнерство — это будущее нашей страны. Вперед вместе! Джулия солберы и Питер Клемент. Сколько же у вас, блядь, там влияния? По-моему, мы играть сегодня не будем. Ну, как бы, интересно, сюжет все такое Перед нами там ставит выбор. Выберите это, выберите то. Там помогите, не помогите. Ну, в целом, это... В целом, много, много текста. Можно было бы как-то чуть-чуть немножко... Я считаю, можно было чуть-чуть... Как-то между эфирами. Я понимаю, эфиры делать не очень просто, но в целом можно было бы как-то обыграть эти условия. Там, не знаю, какие-нибудь коротенькие эфиры пускай. Потому что эфиры идут, блядь, по 20 минут, грубо говоря, там. 153 третий день. Буря! Наконец-то! Эфир? Эфир? Так, включаем сначала все. Ага, отлично. О, то есть тут же на русском все. Я почему читать хотел. <связь> Неплохо, я такой молодец уже во второй. Да, погодка сегодня говно. Проверьте простату. Ну, давайте проверьте простату. О, о, началось. А можно звук нахуй вот этот вот? А что там интересно? А, там история, типа, что нас сегодня ждет. Ага -ага. Так, я в принципе все подключил, да? А это что такое? О, вентилятор. А пусть работает. Да, да. <связь> Поехали! Я заб... очень удобно то, что э, очень удобно то, что мы чуть-чуть понимаем, как что устроено. Я просто буду держать кнопки 1-2 на пальцах, а 3-4 вот это вот на мышке. Так будет как-то попроще использовать. да да так на камеру 2 а на камеру 2 не могу а ага. блять что выбрать давай гриб нет вот так вот пусть будет а я просто не понимаю какую картинку операшен эскейп операшен сюрвайв. ну ладно а да о! Во! Во-во-во! А я о А <смех> Вот это точно не надо выбирать! Вот это вот! Блин, вентилятор так гудит сильно, если честно. А может ты будешь потише, не? Потише будь. Так, ага-ага. Ну, конечно, да. Да, естественно, тут... Тест, результат теста! Блин, я бы выбрал, но... Но мы же хороший канал, мы не хотим потерять деньги. Блять, а чё он так шумит? О, нихуя его, можно это самое? Ага, ага. А, хорошо. А сколько еще времени-то? А. Сейчас картинки появятся, да? А, понять, мы рекламу показали? Бля. Бля, мы же реально. Ч это за бабки вот эти вот? Ч это такое? Нет, таблетки. Блядь, я вот там все на полсекунды показал. Ну ладно. Блин, меня вентилятор бесит, гузит так сильно. О, -о, О! Ты б купил? <смех> Не, вообще это правильная тема. В целом. Полезная штука. Съел и пошел там делать своими делами. На третью камеру. Опа! Ну и вот эти камеры уже нельзя... Так-так-так-так-так-так-так. Как-то там колесиком можно, я забыл. Как-то там это самое... Расширять, удлинять, я забыл как А вот вверх-вниз я помню как Я просто правда... О, о помехи, помехи, помехи Блин, там какие-то новости показывают Интересные, вы там смотрите, конечно, с радостью А я это самое Я пока буду настраивать здесь все Они там о чем-то разговаривают, мы, кстати, этого не слышим Посмотрим после эфира О чем они разговаривали О Ага Вот, она покивала такая, и потом на третью камеру. Ну? Вот так вот, вот так вот. На, на, на, при, на, на ближайшую камеру, чтобы он нормально мог извиниться по-человечески. Так, ее мы не трогаем. Видите, тут у нас, оказывается, подсказки есть, блядь. Какие стоит окна подключать, и а какие нет. Я так оставлю, вот так Они вдвоем, они от лица команды Да, блять Вот так уже, ладно Блин, там вообще такая погода, говно Ну ладно, тут пока все красиво, нормально Тут камер же нет других Да, нет, они там что-то там занимаются так, так, так, так, так, так А я слежу, блять А как? Нет, нет. А на какую кнопку-то? Блин, я там не могу смотреть. А можно чуть-чуть потише? О! тетя! Там что-то капает, смотри, что-то они там это сам наверх что-то смотрят. Что-то жалуются, блядь. Я забыл на какую кнопку на мышке это самое, вот это вот, влево-вправо делать. Тихо-тихо-тихо. Блин, мы теряем людей из-за того, что у меня помехи на канале, представляете? Отлично. А, чуть-чуть поднялась. А погромче обратно можно? Вот так вот, да. Блин, там что-то прям совсем конкретно. Ну ладно, гуди дальше. Я не знаю, может быть он температуру помогает сбрасывать? Так, так, так. Так, ага. Блин, он так сильно гудит. Так. <свист> Стоит всего 90 долларов, блядь. Так. Ооо. хо хо Капец. А -а -а -а -а -а! Это жизнь же. Пялица. Трехглазый Тим, он же пытался это все закончить. Пятиглазый Тим, блядь. Так, так, так, я наблюдаю. Так. Очень-очень травмирующе. Пытайтесь заработать на трагедии, мне нравится, бля. Еще пару вопросов. Когда ты скажешь нормальным, блядь? Оху... Охрененный вопрос, если честно. Да ну, реально такие, такие провокационные вопросы. Ух ты, блядь, что они творят? Да вообще капец, конечно. Конечно. Вижу, он гудит. <съём> Че она туда полезла? Ага. Так, так. Знак прогресса. Ну, кстати, у нас он на это сам, на второй. Ага. А. Ну вообще, да, приятно. Еще 7 секунд. Хорошо. Так, все, реклама пошла, да? Так, а чё он, кстати, вот вообще, для чего у меня здесь вентилятор-то? Ну, включил, выключил. А, Меган, А, так вот, чё он наверх-то смотрел. Так, да? Оценка плюс. Так. Угу. Да, хорошо, не проблема. Это мы можем. Так, а в принципе, вентилятор я могу включить, так и выключить. Да, ну пусть работает. Ну он как бы, блядь, ну он шумит громко, пиздец. Я не знаю пока для чего он. Так, а у нас новости, да, показано. В принципе, мы потом не сможем ничего уже убрать, да? То есть их уже... А, ну их в принципе можно вставить. Да пусть, проверьте простату. Почему нет? Это эти наши иллюминаты и так далее, они нафиг нужны. А вот это вот пусть будет первым. Так, повтор через пару секунд. Так, давайте заранее приготовимся. Твоя реплика. Ага, значит у них протечки из-за погоды. Рейтинги взлетят, если они поджарится, естественно. Фу, поехали. Говорю, не зря, конечно. Я прям смотрю на них, как они ведут себя. Так, четвертая камера. А, ночная этой игре, да? Так, камера 1, 2, 3 не трогаем. А, теперь трогаем. Идаву лишение прав Так так Дал леща, ей леща, ему леща опять Так ага Я как раз прямо вот вообще прям как надо, оп церемония пощечин все такое Так ага Так Ага <с> Так, она начинает, да? Или страйкер, ага Так, хорошо, а сейчас видите все камеры Желательно на ней Так О, отлично, отлично, Растет, растет Хорошо Бросай Так, да, хорошо. Ага, смотрите, что делать? Оп. Что не делают? Что не делают, блядь? Что происходит? Я просто как бы решил все это, на пару секунд подключаться. Угу. Так, допустим. Что это было, блядь? Почему они просто по кругу ходят? Так, ага, страйкер, сейчас держу на нем камеру. Так. Вторая камера у нас сейчас стоит. Вторая камера стоит. Мы никуда не смотрим. Оп, на первую камеру возвращаемся. Так, она на третьей камере. Ничего вы не видели. Так, сейчас она, наверное, к девушке пойдет, да? Отлично. Тихо, тихо, тихо. Я просто держал камеру, чтобы ничего не видно было. Блять. Ты че? Я не мог никуда переключить камеру, чтобы вы понимали. Никуда не мог. Арис, <свят> что это происходит, что, что, блядь, что происходит, не, я, конечно, понимаю, как бы придумать какой-то прекрасный сюжет было очень тяжело, заземление, <свят> вот это она сейчас хорошо легла, на самом деле, и, Опа, на третью камеру. Вот что-то началось. Ага, так. Так, так, ага. Но мы их не слышим, кстати. Так, третья. А, сейчас шоу будет. Какое-то. А, они танцуют Так Так, третья камера Держимся на третьей Если что, вторая камера будет Первая камера Ну, чуть-чуть, конечно, там попало Мы пока на первой камере Сейчас на третью подключимся Третья камера, первая камера Если что, сейчас на вторую камеру вернемся Вторая камера Чуть-чуть попало, да? Ну ладно, ничего страшного. Повсюду... Зачем ты вообще об этом говоришь? Скажи мне, пожалуйста, зачем? Отлично. Не-не-не, держим-держим-держим камеру. Потом смотрим на стойку. Третья. На первую. И теперь четвертая. А, то есть надо думать, надо понимать, о чем они думают. Ну, давайте на третью камеру. Так, а, так, ага, ага. Они там что-то по таймеру что-то. Оно все грязное, как то путная, блин. Так, вернемся к Харису, хорошо? Так. О-о-о, почти наверху. А, то есть они не должны попадать в корзину? Да ладно. <св <soup> бля -ть. Так, сколько нам еще это смотреть? Четыре минуты. Так, что там происходит? Ну, вроде нормально. Так, ага, ага. А зачем еще вентилятор включил? Ну, ладно, ладно, пусть будет пока. Что? Давайте его пока выключим, меня надоел. Так. Вернемся на вторую камеру. Кто сейчас будет? А, или страйкер, ага. О! О! О! Какую камеру? Вторая, вторая камера. Так, так, пока на третью камеру вернемся. Их пусть и прикрывают, но мы все равно пока на третьей камере подержимся. Ой, ой, ой, ой, ой. Эй, происходит? Так, ой, ой, ой, ой, нельзя, нельзя, нельзя. Первая камера и третья камера, третья камера, отлично, вроде бы ничего не попало. <свы> О, опа, слово долбанное не запикали. О, да, две минуты смотреть, такой пиздец. Он поднял невидимый мяч, типа побежал обратно под камерами, поднял его, блядь. Да ну вы угораете, что ли? Теперь она невидимый мяч будет бросать. Ага. Так, возвращаемся обратно. Оп. Так, хорошо. Оп, поймала. Так, возвращаемся к этому самому. Так, еще две минуты. Так, ага, хорошо. А мне вот интересно, а мы без цензуры можем посмотреть момент? Я не знаю, в чем мне просто стало интересно. Что, блядь? Ой, ой, ой, да, что-то я задержался. Да. Так, так, смотрим. Они подходят к третьей камере. Хорошо. Да тихо ты, блядь. Меня нету камер, какие приключить. Да понял я. О, -о, -о, -о! что происходит, блядь? Тут ничего не искрит нигде. Пятнадцатое. Да ты чё, угораешь? Что началось? А если я включу? Ч началось-то? Что началось? Ой. Оу, что сейчас было? Его что, током ударило, блядь? Опа. О, успел. Его микрофон только ударил, хрена ли? А, это реклама как раз, которая это прогресс. Так, да-да. Бля. С? Бля. Угу, угу. Ага. Ага. Я понял. Я не знаю, зачем я вот это включил. Но это может быть при каких-то погодных условиях, когда будет слишком жарко, может быть надо включать. Ой-ой-ой. А если кнопка будет на... нажата и включится удар током, меня ударят током? Интересно. Пока оставлю на цифре 2, да? Да, цифра 2 это самый удачный кадр, потому что они здесь все. А -а -а. Ну что, готовы к новому эфиру? Четыре. Ага, все, я готов. Главное, чтобы только мне уебал. <дых> Блин. О! А? Повезло. А, поняли, блядь? Там увидел, что капает. Бля, пять минут. Блять, только му ебать. Вот тут я сейчас обосрался. Это там все смотрит, как капает. Я ж обосрался. Я понял теперь, что со мной будет, если меня ударит током, блядь. А, то есть если кнопку уже нажито, то все нормально. Отлично. Успел? Успел. Да, ну да. Блядь, да что ж такое-то? Я прям аж обосрался. Прям нажал, когда это самое. Ага, вот в четвертую камеру. Говори, пожалуйста. Только хотел, прикиньте, тройку включить. Прям в голове надо ее это самое. Как она на него смотрит, да, там включить. Я вот такой показываю. Он вот такая смотрит на него. А потом обратно. О, и дальше как раз, естественно, рассказывает. У нас, кстати, просмотры из-за этого растут, в принципе. Потом обратно вторая камера идет. Такая, как, как бы, общий план своего рода. О, ее обязательно эмоции, естественно. Потом... О. его выписали. Еще девять лет, а, -а, а извините, обойдусь. Зато живым буду. Так, ага. Ладно, пойдем пока на эту камеру. И сейчас. Нормально. Ну, в принципе, хорошо идем, я думаю. Я сколько раз только ударил? Два, блядь. Центр ухода. Так, юридических, финансовых, медицинских, эмоциональных. Ага. Ага, хорошо. что ты так хорошо ага ох ох ты смогу да заблокировать А стоп, я же заблокировал. Че меня там понижают-то? Да я же, блин. Блять. Это было страшно и больно. Ой, пройдет, пройдет, к сожалению. Пройдет. Вот так вот. Вторую и третью камеру нельзя. Зато четвертую можно. Ой, только, пожалуйста, надеюсь, меня не убьет. Отлично, все вырубилось. Вторая камера. <свистит> <свистит> да, да что ж такое-то? Четвертую камеру не могу включить. А, хотел первую включить. Сейчас, блядь. Ага, конечно. Чуть опять только мне ударил. У, успел! Успел? Фух. Ага. Так хорошо. Ага, хорошо. Реклама. Блять, да за что? Да нет, стоп. Мне не должно было током ударить. Стоп, меня что, реально все вырубило? Не понял, а чё, меня убил, что ли? О, бл... Блок Е! Да ну, ну ты чё? Я... Мне же сказали, не заботиться об эфире. Б Надо было током биться, что ли? Вы получили, вся зарплата уходит. Текущее состояние денег даст... Даст... А! Солнце светит ярче... А, на... о, -о, -о, -о. Смотрите, как хорошо, что получается в нашем случае... А это, кстати, что за компания? НД, РС. Вот это вот наша акция. Вот это пусть растет, естественно. Отлично, значит, мы уже в достатке в денежном. Уже в более хорошем достатке, чем были. Это хорошо. Подожди, а можно еще раз посмотреть? Получается, итоговая оценка С, потому что третий блок у нас на Е. E. То есть, в принципе, надо было, чтобы меня бил током, если по сюжету меня и так должно было, было, скажем так, своего рода убить током до потери сознания. Блин, ну ладно. Сейчас сейчас так об этом и подумаем. Так, иллюминаты растут. Какая-то хрень падает, первый канал разбит. Ну ладно, не страшно. Так, а теперь мне интересно. Снятая. 153. -е. Так, вот момент до эфира мне интересен, да? А мы этого не слышали как раз, да? Блин, прикольно. Так, а это можно промотать, да, в принципе? То, что мы уже слышали. А, все, да? А, и дальше идет момент. Вот, потом идет как раз-таки наш блок, да? А как запустить-то? Стоп. А, надо именно играть. Блок 1, дедлоги. Дэ да, и это, тут вот, это вот как раз сейчас будет игра нам показана в целом, как они играли. Че это с балцами то то вот этот вот строт стротбол, как эта игра называлась. А, ну да, вот. А, и то есть прям. А, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Вот он, момент, как раз. Вот, это мы выключаем звук. Так, так. А, вот. На него, значит, тоже уже начинало капать. Небольшое. А уже вот у него там были. О, отсылка. Она, вот она сообщила про течки, а то... А, визажи, чтобы ее подкрасили. Так, ну это мы уже знаем, это мы уже бла-бла-бла. Это мы уже слышали. А что они все... С... А, вот. Если они вроде мне уст... подожди, знаете, мне надо вернуться в начало. Получается, до момента переключ... выключения, да? Бла-бла-бла-бла-бла. Ух ты, я так много промотал, оказывается. О-во-во. Ага, бла-бла-бла. Во. Ну, мы. Ой, я же вас отключил, блядь. А, все, и звук выключили, то есть, типа, якобы, чтобы не было слышно. Так вздохнул спокойненько. А, что, ничего интересного. А, ну вот, блядь, вернулись в тот же момент. Все в порядке. А. -а, -а, -а. По-моему, она к нему подкатывает. Мне нравится, что здесь перевод даже с матом. Вот это тут как бы реально хорошо, как бы на русском озвучке и все остальное, и с матами. И мне это, в принципе, нравится. Что там как долго? Это нехорошо. А... То есть они понимают, что ее уволят походу. Но ну, за выходку в целом Надо перегибать с вопросами. Че, че, че Хотел-то? А, они, ржа... они, они ржут, они с вопросов. А, ну все. То есть они уже сейчас вот-вот типа уже понимают, что скоро конец. Бла-бла-бла. <смех> Еще эти эмоции какая-то такие. О, бля. Текст здесь не хватает. О, бля. Так, ну все, понятно. Тут понятно. А, с министрами можно с министрами включить, да, тоже как бы в принципе посмотреть без сюжета. Но в принципе оно того и стоит, это можно было как показать для телеканала, так и нет. В принципе, мы могли потерять просмотр. Ну это мы видели... А, ну это мы слышали, да, это мы слышали Так, бла-бла-бла, нас, кстати, не интересует вот эта камера, получается Не интересует будет быть вот это и вот это, нас будет не интересовать камера Блин, ну это, кстати, далеко до того, как его там ебнет током бла-бла-бла Ну интересно, что в конце когда нас ударило током, если честно еще То есть в конце же нас там прям шикануло нормально так Ага-ага, опа А, ну это мы тоже видели, да? Ну, просто можно более внимательно, не отвлекаясь, посмотреть на эти моменты. А, он наступил. А, так вот, что, он на ведро наступил. Он, блядь, на ведро наступил. Так, это вот этого показывают. А, все? Больше ничего не покажут. это мы видели. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, вернем обратно немножко. Вернем обратно все. Ой-ой-ой-ой. А, все? А ч ⁇ все, типа? Не понял, а я что-то не понял. Как так пере... резко перешлось? А, ну все, так. Судя по всему Заболел или еще что-то Не очень понял вот эту концовку, конечно Но, да ладно Так, сохраните выйти, получается, в нашем случае Ну, на этом серия заканчивается Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Продолжим следующей серии Там будет видно, остались мы живы или нет Потому что, видите, день изоляции Ну, там посмотрим Так что, спасибо, ребята, за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Продолжайте их для обзоров Пока-пока